Команда «Вот» Вертомирское объединение Тимуровцев, тренерской пионерской дружине имени Владимира Залесского Вертомирского детского сада средней школы Свисторского района в этом учебном году активно принимала участие в республиканском проекте «Тимуровцы Бай». На протяжении года наши «Тимуровцы» обучались по семи блокам, выполняя различные виды заданий, знакомясь с секретами волонтерской деятельности и движения, творческие встречи, захватывающие мастер-классы, увлекательные игры – Изготовление сувениров, организация интерактивных площадок, танцы флешмобы, необычные фокусы. Все это увлекло и еще больше сплотило ребят. Приобретенные умения помогут ребятам общаться со сверстниками и младшими товарищами как между собой, так и непосредственно в волонтерской деятельности. Симуровцы организовали и провели праздник детства ко дню защиты детей для воспитанников детского сада и младших школьников. На празднике действовали интерактивные площадки. Внимание, фокусы. Танцуй вместе с нами флешмоб. Научись делать сам. Хочешь играть? Играй. Алло, мы ищем таланты. А также фотозона, дети, цветы жизни. Тимуровцы вместе с ребятами любительского объединения «Современник» информационно-библиотечного центра на игровой площадке подготовили интерактивное путешествие по страницам литературных произведений. А в конце игры «Путешествия» все еще раз вспомнили и повторили – по каким заповедям жили и творили свои добрые дела тимуровцы, какой у них был девиз, какие дела были традиционными. Совершив интересное путешествие по стране пионерия в течение года, мы можем утверждать, что тимуры, пришедшие к нам со страниц Гайдаровской книги, жили и будут жить. Традиции первых тимуровцев продолжаются, и главная их задача — быть там, где нужна помощь. Оказывается, быть тимуровцами — это очень интересно. Полезно, увлекательно и необходимо. Наш тимуровский отряд «ВОД» не желает сидеть без дела. Ребята готовы своими добрыми и нужными делами помогать и дарить радость окружающим. Впереди ждут новые увлекательные задания. Много важных и полезных дел.